Здоровая! Ну? Как ты? У меня для тебя прекрасные новости. То самое долгожданное глобальное обновление на Барвиху РП, которое мы уже абсолютно все конкретно заждались, наконец-таки уже было добавлено на тестовый сервер. Буквально еще вчера я общался с пиар-менеджером проекта по данному поводу, и он мне сказал, что обнова в принципе уже готова. И была уже залита на тестовый сервер. И конкретно сейчас над ней работают спецадмины проекта. Осталось проверить всего-навсего несколько нюансов, и уже нам, всем ютуберам проекта, также дадут данную сборку к тестовому серверу с этим обновлением а это значит что уже буквально со дня на день мы с тобой наконец-таки сможем увидеть все то что так долго для нас готовили разработчики В принципе как и сказали нам разработчики по поводу даты обновления в последний раз обново выйдет именно в середине сентября ну а пока что я тебе с удовольствием покажу абсолютно все последние скриншоты касаемые данного глобального обновления ну и вот так вот теперь будет выглядеть наша с тобой обновленная барвиха рп конкретно ее карта с новым островом. Кстати, хочу заметить, что ее все-таки перекрасили в зеленый цвет. И мне очень данная карта напоминает кое-какой скриншот, который был нечаянно, а совершенно недавно слит самими разработчиками проекта. Тот самый новый обновленный БУ-рынок, который решили перенести из центра карты на данный новый остров. Интересно, что будет со старым БУ-рынком, и что вообще будет с той частью карты. Останутся ли там вообще какие-то бизнесы или разработчики в конечном итоге добавят туда что-нибудь новенькое, а возможно мы просто теперь будем туда приезжать только лишь в том случае, если решим приобрести себе вертолет. Ведь те же игры и развлечения оттуда разработчики планируют также куда-то перенести. Еще один новый скриншот с обещанного нового гоночного трека, который также планируют нам добавить на новый остров, а также какую-то новую механику взаимодействия конкретно с этим гоночным треком. Жду не дождусь уже выхода данной сборки на тестовый сервер, чтобы посмотреть, что вообще этот гоночный трек из себя представляет. Также на данном скриншоте мы с тобой наблюдаем огромное количество вот этих новых ветряков, которые, я так понял, разработчики решили раскидать чуть ли вообще не по всему острову, включая даже море или океан. Не дает покоя мне фраза пиар-менеджера то, что данные ветряки будут добавлены на проект не просто так. Интересно, будет ли какое-то взаимодействие именно с ними. Ну и естественно, тот самый новый элитный поселок, который будет расположен в центре данного нового острова. Новые скрины с его коттеджами и домами. Кардинально данные дома отличаются от всех тех особняков, к которым мы с тобой уже привыкли на Барвихе. я с нетерпением жду добавления именно вот этих особ на проект. Крайне надеюсь на то, что все эти новые особняки по итогу будут не семейными, а именно для приобретения в личную собственность. Надеюсь, что там будет огромное количество парковочных мест. Ну и надеюсь, что цена данных особняков не будет превышать 30 миллионов рублей. Потому что слухи последнее время на ценники ходят разные но до сих пор это к сожалению пока никому не известно также нас с тобой ожидают новые бизнесы а именно новые кафешки и заправки и это как минимум добавят их естественно на этот новый остров и они приобретут новый вид который ты сейчас наблюдаешь на данных скриншотах не знаю заменят ли модельки абсолютно всех кафешек и заправок или это специально разработанные модельки для этих бизнесов на новом острове будут ли у них доходы а именно финки такие же как у других кафе или заправа или это будет реально абсолютно новый какой-то разработанный концепт, конкретно для этого нового острова. В принципе, было бы здорово, если бы все это дело не повторялось, как у нас уже есть на всей Барвихе. Кстати, для всех тех, кто очень сильно переживал по поводу электрокаров, ведь ходили слухи по всему проекту, то что рано или поздно нам все-таки добавят электрозаправки. По этому поводу поступила строгая информация от разработчиков, то что электрозаправок, как минимум в ближайшее время, совершенно не ожидается никто их добавлять сейчас конкретно не планирует и будет ли это в будущем пока что остается под вопросом так что все те электрокары которые у нас сейчас существуют на барвихе и которые в будущем планируют добавлять разработчики на барвиху рп по-прежнему остаются дикой им бой по-прежнему пробег всех этих автомобилей ни на что не влияет их по-прежнему не нужно заправлять неважно купил ли ты себе этот электрокар из салона или у кого-либо на б.у. рынке все эти электрички у нас с тобой до сих пор считаются имбой проекта. Очень надеюсь на то, что в данном глобальном обновлении мы с тобой увидим не только этот новый остров и все эти плюшки, которые планируют на него добавить. Надеюсь, что мы все-таки увидим наконец-таки большое количество обещанных скинов и аксессуаров. Надеюсь увидеть тот самый долгожданный новый полностью переделанный батл пас. Надеюсь, что у нас с тобой реально будет чем заняться на Барвихе. А то в последнее время становится довольно скучно. Ну а на этом у меня пока что для тебя все, с нетерпением ждем с тобой обнову на тестовом сервере. Пока!